Ина Коваленко. Здравствуйте, Андрей Андреевич, поможите, пожалуйста. Моей маме тяжелая ситуация, она не может успокоиться после расставания с мужчиной, который сильно обидел. Я стараюсь ее поддерживать, длится уже несколько месяцев. На работе есть женщины, которые говорят, что со всякими бабушками и дальше не буду читать. Это очень огромный такой текст. Давайте я дам вам совет эзотерика, который будет звучать так. Что делать, если мужчина обидел, в случае, если вы обиделись, как развязать этот Глубок обиды. Можно ли что-то с этим сделать? Давайте я расскажу, с чем это связано. Первое. Когда мужчина бросает женщину, обычно женщине начинает становиться ей жалко себя. Как ее такую хорошую кто-то смог оставить, ведь она хорошая. Помните, меня мадам Брошкину купил ей сережки и так далее. Себя жалко. Когда человеку себя жалко, человек должен найти идею, ради кого он собирается дальше жить. То есть, если человек живет с человеком и обожает его, то обычно вся идеология человека связана с тем, что любящая женщина обычно идеализирует своего мужчину и старается жить максимально для него, ради него, как собачка. После того, когда ее хозяин бросает, то собака становится полностью никому не нужной и начинает себя жалеть. Как это проявляется? это проявляется в виде ну сейчас мы к этому придем что же необходимо сделать человеку необходимо найти ради кого жить и вы представляете если бросить женщину то женщина начинает интуитивно страдать потому что ее бросили у нее нет идеи ради кого жить и в этот момент у нее начинают либо она болеть либо дети болеть почему если дети болеют, то нужно жить ради детей. Если она сама болеет, то она начинает жить ради, ради себя. И начинает лечиться, потому что таким образом все устроено. Идеология, идея должна быть. То есть если ты не жила для, для мужчины и тебя бросил, то тогда живи для себя, а также живи для тех, или живи для идеи, придумай себе идею, придумай идею, там, ради чего или ради кого ты живешь, там, дочери квартиру купить, теперь я буду бизнесменше и так далее.